Это ну изначально здесь был СА18, потом был СА18ДЕ. Арки переварены, телевизор уже не родной, нижняя часть не родная, оптика не родная. Коробки от Сильвы уже не справляются с нагрузками. Я в этом году уже порвал две коробки, осталось третье. Сразу же вопрос с ходу: Чем твоя машина отличается от других автомобилей такого класса? Ну, во-первых, это платформа S13. Это одна из самых старых, самых популярных не на Камчатке моделей. Она очень легкая, очень короткая база. Благодаря этому она маневренная, интересная. То есть это как карт на четырех колесах. Какой здесь стоит мотор? Здесь стоит SR20. Этим мотором эта машина комплектовалась с 1991 года и до конца 15-й серии, 15-й Silvia. Ну, изначально здесь был SA18, потом был SA18DE, DET, потом SR20DE, и потом я уже, когда оброс деньгами и опытом, я уже купил с Японии SR20DET от 180-го SX. 97 или 6 -го года. То есть последний последней самой модели. Сам, как бы, мотор старый, комплектация 91 -го года, но он просто свежее. Потому что на 14-15 сильверах уже шли моторы nvc то есть аналог VVTi у Toyota. Расскажи, Ловчик, про переделки, которые под капотом есть. Я так понимаю, здесь родного ну, вообще практически ничего нет. В целом, в машине родных запчастей прям минимум, если мы говорим об этом. Что и под капотом. Потому что, если мы посмотрим сюда, тут то... Арки переваренные, телевизор тоже уже не родной, нижняя часть не родная, оптика не родная, радиатор не родной, двигатель не родной, бочки не родные, тормозная система не родная, стойки тоже не родные, ну цвет, разумеется, тоже, даже коса не родная. Поэтому говорить о том, что под капотом родного именно ее, ну, по факту нет ничего, даже подрамник и тот не родной. И я просто думаю, что из этого лучше снять первое. Либо снять ло, либо налюбить. Но нулювик нельзя снимать, потому что он на герметике. Этот на прокладке с герметиком. Этот натянут слишком геморройно. Я же как то так вот это все дело снял. Если я это снял... Перед тем, как мы сюда зашли к тебе в гараж, ты мне рассказывал, что прошлый сезон ты пропустил. А, почему это произошло и что ты сделал для того, чтобы Сильвия приобрела такой вид, какой у нее сейчас есть? Так, ну, прошлый сезон я пропустил, потому что я тупо не успел а, в межсезоне построить автомобиль. И был выбор, то есть поехать на чем-то улучшенном или сделать действительно нормальный, качественный автомобиль, который поедет. Какие пошли доработки? Основные доработки у меня были именно внутри мотора. То есть он был внутри стоковой полностью, то есть стоковая башка со всеми делами По итогу, что мы поставили? Мы поставили пружины клапанов, чашки клапанов, э, втулки То есть это все тюнинное, 99% я использую томэй то есть, если тут омей нет, тогда я уже беру что-то другое. Впускной коллектор поменяли, большей производительности, в выпускной равно длинный поставили. Самое важное, я думаю, то, что мы сделали портинг головы, потому что это самая такая основная вещь, очень долгая. Потому что я делаю ее своими руками. Как бы мне в этом всем помогал Андрюха. Сколько времени ушло, чтобы сделать такую непростую вещь? И для чего это вообще было сделано? Портинг нужен для того, чтобы мотор лучше дышал, если так проще. Он, скажем так, употребляет больше воздуха, может пропустить и больше топлива. Тем самым мотор становится мощнее. Никому не советую делать это самим. У меня это ушло после работы. Я там приезжал на 2-3 часа, там месяца, наверное, 2-3. Во-первых, я как бы не умею это делать. Во-вторых, времени не было. А в-третьих, как бы это реально очень долгая работа. Вот, поменяли пайпе, были простые, там, 56 ые Сейчас вся трасса идет на 76-й трубе. Широкая труба раньше она была там намного есть, меньше. Да. Тем самым, опять же, больше воздуха мотор получает. Сама трасса впускная меньше стала. То есть максимально подняли коллектор, перевернули его, потому что раньше вход был здесь. То есть тем самым отклик на педаль становится выше. То есть, вот такие мелочи, как бы, они требуют много времени. Я уже молчу про деньги. То есть, опять же, дроссель поставил, тоже повышенного диаметра, в отличие от стока, тем самым одновременно проходит больше воздуха. То есть, э, мотор маленький, э, мотор всего 2 литра, 4 порчня, поэтому надо максимально сделать так, чтобы он больше, сколько он мог, точнее, э, в себя взять воздуха, топлива, всего-всего, то есть, подавать ему все по максбетту. Что-нибудь еще планируешь менять в этом сезоне? Да, в этом году я буду менять э, коробку, потому что родные коробки от Сильви уже не справляются с нагрузками. Я в этом году уже порвал две коробки, осталась третья, последняя. Вот, я надеюсь, ее хватит хотя бы на месяц-полтора. Но в дальнейшем я думаю, буду ставить э, коробку от Z350 либо от 370 Они держат намного больше мощности, ну и относительно недорогие, скажем так. Сильви один из плюсов, да, это ее выворот. Простота предней подвески и максимальная эффективность. Я бы так сказал. Кривой теншин, нижний рычаг, разваренный, блин, в простых условиях. Просто увеличенный сваркой на 3,5 см. То есть да. он был раньше короче, да. да стал да. Да. да, как бы вот жесткость специально поставлен Вот это, это ограничитель, потому что выворот был еще больше. Вот у нас выворот. То есть, если посмотреть снаружи, то он очень качественный, скажем так, при минимальных вложениях денег. Вот. на кулак, просто Демаксовский наконечник, тяга, который стоит копейки, там, что-то тысячи три, Рейка от 15 Ходил раньше миф, то, что они там длиннее, то, что у них там якобы выворот больше, как бы, я сравнивал херня, у них просто шток на несколько миллиметров толще. И все, вот тебе весь выбор. То есть, Сильвия, это как бы для тех, кто хочет немного сэкономить, что ли, да? Ну, Сильвия, в принципе, она изначально... В принципе, в принципе, бюджетная. Она, она бюджетная, да. То есть, если сейчас не берем то, что вот эти моторы стоят дорого, в свое время они стоили по 45 тысяч. Коробки стоят по 15 тысяч. Сцепление двухдисковое, там, со всеми делами, стоит 30 тысяч. Если мы возьмем, допустим, аналог маркообразный, то у них сейчас моторы где-то по 150 Коробка, допустим, на марк стоит рублей 75.90, сцепление тоже 75.90. То Это есть, есть купив, 7, од... для... да, купив одну, сэкономив на покупке сцепления с коробкой, можно там много денег сэкономить. Здесь у нас идет... Мало того, что каркас, мы здесь поставили уголок вместо порогов Тоже дополнительная жесткость. Все, кстати, да, все у нас покрыто специальным покрытием. Это Nissan. Он любит гнить, поэтому за ним нужен уход. Кстати, вот да, это самый популярный вопрос, который я слышал, типа, Nissan. Если Nissan нормально разобрать полностью, то есть снять двигатель, снять подвеску, вывесить этот кузов, выпилить все гнилье, все переварить и качественно, допустим, это все покрыть, потому что я, я это все дело делал, Потом шовный герметик, потом грунт, потом специальным каким-то покрытием. И, в принципе, вот, три года где-то прошло, не, не ржавчинки, ничего нигде нет. И, опять же, этого все очень жестко. Вон у нас подъемник стоит в этот уголок, и нам как бы пофигу. Так, смотрим, что в этой части машины самое интересное. У нас нет бака. Дополнительные распорки. Кстати, не говорил, у нас их по кузову 5 дополнительных распорок. Редуктор, редуктор 2 Последнего редуктор ТВ, кстати, в этом году тоже один порвал, был с парой 3,7, если память не изменяет, этот у меня 4,1. Вся подвеска на шарнирах, причем привозил ее с Америки много лет назад, люфтов нет, как бы, ну, нормально, нижний рычаг стоп. Это у нас, если память не изменяет, тоже какое нибудь куска, но врать не буду, не помню, что-то интересное. Стойки у нас Тейн по кругу идут, как бы легко, дешево, сердито, просто. 17 японские диски легкие причем резину спереди беру гудрайт по тормозам то что вот у нас стоят гетеровские суппорта гетеровские диски перфорированные тут небольшая проставка два с половиной сантиметра тормозные шланги у нас идут армированные причем армированные шланги у нас идут полностью по всей машине что у нас сзади? Сзади у нас колеса, которые чаще всего меняются, правильно? Да, сзади у нас э, стоят диски Шаган. Я их купил еще в году в 2014 Тогда это было модно, все на них ездили. А, сейчас то есть диски сзади и спереди отличаются? Да, Я, честно, спереди них... легкие японцы, а сзади, можно сказать, как расходный материал. Я даже не обратил сейчас да. на внимание. Параметры 9,5 на 17. Ну, в принципе, стандартные, как бы такие колесики. Вот, они недорогие, я их купил, что-то комплект, первый я купил тысяч за 20. Резину использую триангл, давление я в последний момент использую уже, ну, 1-1,3. То есть это давление, скажем так, низкое в колесах для того, чтобы был больше зацеп. Тормоза тут тоже стоят GTR-овские, и здесь у нас большая проставка. Между ступицей и диском там вот видно 4 или четыре с половиной сантиметра. Ну, чтобы более-менее ровно было, как к весу. Мне кажется, или колесо сзади шире? Оно шире, оно больше сюда выпирает. В этом сезоне это какая уже по счету резина? Я езжу, скрывать не буду много, даже по своим параметрам в этом году. Вот, если память не изменится, жми... ну, комплекта 3-4 я уже жоп. То есть по четыре колеса. Сколько стоит комплект? 12-14 комплект это пара, что ли? Нет, комплект это 4, 4 штучки. Комплект это 4 штуки. Да. Сколько это комплектов? Штуки 4. 4 комплекта, 4. Все. Вот так вот. Да. Ты сам придумал цвет, вот эти все отклейки. Да, цвет мне изначально понравился. Я, короче, ее так красил, потом еще раз так красил, потом она у меня была фиолетовая, и потом я вернулся опять в этот цвет. Благодаря моим друзьям из Москвы я делал дизайн винила у знаменитых в дрифтовой сфере фирмы, это всей. Они мне придумали вот такой вот: винил это вот эти вставки. Да, да. Во-первых, что такое винил? Его плюсы и минусы перед покраской. Во-первых, это очень такая жесткая. Качественная пленка с какой-то армировкой Это не просто наклеечка, которая там сгорит там, через день, через два Или отклеится То есть вот это держится уже там пару лет И я прям уверен, то что при желании она будет еще держаться Во-вторых, если произойдет где-то какое-то ДТП а дрифт это у нас в принципе такой вид спорта, где это как бы нормаск То я могу просто деталь новую поставить Наклеить эту наклейку и поехать Мне не нужно будет там грунтовать, шпаклевать, там, выводить и все остальное И это ярко Здесь у тебя нифига не багажник, чтобы возить картошку. <звы> Наш бак топливный на 40 литров. Да, какой-то самодельный бак. Ну, это на Джесси продают. Есть специальный магазин тюнинговый. То есть там, мне кажется, все, у кого есть марк или какой-нибудь Skyline или Silvia, все этот магазин знают. Это что? Это у нас аккумулятор. Маленький аккумулятор едет достаточно насос водометанола это и сам водометанол для чего ну он подается во впрыск скажем так во впускную систему мотора он убирает детонацию и увеличивает мощность то есть я ее пока еще не использовал мы еще не дошли до этих критических моментов чтобы его впрыскивать но надеюсь уже на днях мы То есть уже это такая, как форсажная такая да да, да да да да ну не настолько прям вау дает мощности скажем так она больше нужна для того чтобы более безопасно ездил мотор Давай посмотрим что вот это такое это Жесткое и мягкое. мягкая каркас безопасности называется просто народе болтовой каркас потому что он внизу крепится болтами вот, мы его добавили специальными, скажем так, э усилениями, это мы уже сами приваривали, все делали, что здесь, что сзади тебя, вот, это, ну, мы так посчитали то, что это нужно. То есть он э специально под эту машину сделан, он в разборе приходит, вы его собираете, устанавливаете, да, собираем, все просто. Ставим, в идеале ставится на, на болты, но со временем мы его уже тупо приварили. Погнали дальше, это палка. Это у нас гидроручник на задний контур, врезан в основном магистраль тормозов. Я использую его для постановки так называемых уредашек. То есть это самый стабильный способ и для вреда машины. То есть есть несколько способов. Можно клачать, можно гидрочом, можно там газом, можно там... Есть у тебя какой-то был... любимый способ постановки машины? Ручник. Раньше был клатч. Пока не было ручника, у меня другого варианта и не было. Куда ты чаще всего смотришь, когда ты там, ставишь машину или когда ты на треке? По чем ты ориентируешься? На датчики я ничего не смотрю. Иногда я посматриваю, если успеваю, на XTM. И только вперед. То есть основные все вот эти датчики ты на них смотришь, когда там отфинишировал, посмотрел, так грубо говоря, у нас температура антифриза воды, температура масла, это давление масла, это у нас смесь топлива воздуха это у нас а, надув двигателя ну турбины это у нас температура а, выхлопных газов самое важное по мне это вот этот датчик потому что если он перешагнет 800 градусов это не очень хорошо если перешагнет 900 ну цифру 9 я думаю это хана мотора я его 10 если у нас будет меньше килограмма на холостых значит надо уже остановиться когда у меня умер мотор у меня здесь было больше 120 то есть я, когда залез тогда в машину, смотрю вот этот датчик, я заглушил машину и все. Потом завелся и, и уехал на эвакуатор. Если подводить итог, сезон, сколько еще у тебя будет? Сейчас август, сентябрь? Август, сентябрь, еще буду кататься. А там, конечно, зависит непосредственно от скажем так, организации, такого месяца будут у нас в океан, mm -hmm. и когда выпадет первый снег, наверное, я не знаю, когда будет холодно и не Как ты хочешь завершить этот сезон, и что ты будешь делать в межсезонье с Ильвей? Ну, сезон, я думаю, просто докатать до конца, выхватить побольше опыта, то есть если будут какие-то соревнования, конечно же, участвовать. По межсезонье брать печку, поменять коробку, собрать например, запасной мотор и перейти на другой компьютер. Может быть, редуктор себе найти, какой-нибудь лейтер из Колеса опять закупать, на почему они дешевле? Я думаю, в следующем году я уже выйду либо 245, либо 265 попробовать. Можно собирать информацию, можно собирать, скажем так, опыт других дрифтеров. Вот, и уже весной с конкретной результатом уже выходить. Сегодня мы были у Вовчика в гараже, где мы рассказывали про Сильвию. Вовчик показывал, использовал много технических терминов. Если вам было интересно, расскажите об этом. Пишите в комментах, давайте обратную связь. Я приду к Вовчику еще раз, расскажем еще об этой машине, какие-то детали. А на этом все. Пока!